Как же понять, готова ли я начать уже частную практику психолога, коуча? Каковы критерии того, что время пришло? Хватит сидеть, хватит думать об этом, хватит уже. Нужно начинать делать первые а, такие вот практические шаги. На связи студия «Эксперт» и Ольга Аштина, продюсер для психологов и коучей. Вы знаете, у меня несколько критериев. И первый критерий, если эта мысль попала к вам в голову, значит, у вас уже все ресурсы для того, чтобы стать частным консультантам, они уже есть внутри вас. Вопрос в том, что ресурсы эти на данный момент, они, возможно, какие-то разрозненные, они не собраны в систему, нет четкого понимания, что, зачем следует делать, чтобы делать это правильно и максимально эффективно. Но для тех, кто досмотрит это видео до конца, я дам несколько отдельных советов. Итак, каковы же еще критерии того, что вы действительно готовы начать свою частную практику, отправиться в самостоятельное путешествие. Знаете, наверное, не секрет будет, если это будет наличие внутренней и внешней экспертности, Внешняя экспертность – это как раз-таки вот подтверждение вашего образования, ваших курсов, сертификаты, вот то, что вы любите сами очень сильно. Но, если честно, клиенты, правда, мало на это обращают такого внимания, как обращаем мы, коллеги, да, друг, друг на друга, когда смотрим. И внутренняя экспертность, которая касается… Вашего собственного опыта, того, насколько вы сейчас в себе уверены в том, что вы можете помогать людям в той или иной тематике. Наличие отзывов, наличие результатов у ваших клиентов. Еще одним критерием ну, наверное, самым очевидным будет являться это наличие компьютера и доступа в интернет. Почему о нем сейчас говорю? Да потому что при тестировании своего проекта, а частная практика, это по-хорошему ваш собственный стартап. И продуктом вашего стартапа является ваша услуга, услуга частного консультанта, то есть сама услуга консультирования. И вот для тех, кто пока еще не знает, как пойдет, не пойдет эта тема, будет ли востребована эта услуга, буду ли я востребован как консультант, онлайн пространство это как раз то самое место, которое позволит абсолютно безболезненно, абсолютно комфортно, в безопасной среде, а также без каких-то там финансовых вложений или там без великих финансовых потерь, так скажем. Абсолютно даже на абсолютно новичку позволит оттестировать, примерить на себя вот эту вот рубашечку частного консультанта. Ну а для тех, кто досмотрел мое видео до конца, я, Ольга Ашфина и Ирина Улитина с большим удовольствием ждем вас на наших открытых мастер-классах, которые мы посвящаем частным консультантам. И на этих, этих мастер-классах мы как раз-таки даем пошаговую систему, рассказываем, как мы стали частно практикующими консультантами, как мы в этом помогаем нашим а, другим экспертам, которые приходят. Будем рассказывать кейсы, то есть это прям живые реальные случаи того, как нужно делать, а что лучше делать не, нельзя, что лучше не делать. Итак, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и следите за анонсами наших мастер-классов. Будем рады вас видеть. До встречи в новых видео. Пока-пока.